Всем привет! Вы на YouTube-канале платформы Atas. В этом коротком видео мы расскажем вам про новые фишки платформы. Они предназначены для тех, кто торгует на криптовалютных биржах Binance и Bybit. Прежде всего, нужно подключить платформу Atas к этим биржам по API-ключу. Как это делается, мы объясняем в инструкциях. Ссылки в описании. Когда ваша платформа Atas подключена к криптовалютной бирже, в окне графика «Откройте панель для торговли» вы увидите, что теперь там появились настройки кредитного плеча. Кредитное плечо – это возможность вести торговлю на большую сумму, чем у вас есть. С одной стороны плечо открывает возможности для получения значительных прибылей, а с другой стороны увеличивает риск. Нажав на настройки, откроется окно, где доступно на выбор два вида маржи, пояснение про каждый вид маржи, а также ползунок для выбора размера кредитного плеча. И еще. В окне позиций появился раздел «Крипто». В этом разделе вы можете следить за своими позициями на криптовалютных биржах. Мы добавили столбцы с типичными для них параметрами. Например, ставка финансирования или цена маркировки. Наведя мышь на заголовок столбца, вы получите подсказку, что означает каждый параметр. Дополнительные возможности доступны в контекстном меню. Таким образом, теперь не нужно переключаться в окно биржи. Все настройки можно производить в окне платформы ATAS. Интерфейс максимально интуитивно понятный. Этот функционал был добавлен по многочисленным просьбам криптотрейдеров. Спасибо, что вы пользуетесь платформой. Удачных вам сделок. Ставьте лайк и оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.